Ян и Инь – знаменитая китайская монада. Данный образ, несмотря на свое статическое выражение, символически передает динамическую модель существования мира. Наш мир двойственен, иначе дуален, и состоит всего из двух начал. Именно это имеют в виду белые и черные цвета. В нашем мире существует всего два противоположных начала – поддерживающих друг друга и одновременно отрицающих, борющихся друг с другом, потому что существуют во Вселенной вместе, придавая друг другу силу. Одна половина попеременно опирается на другую, одна половина существует только потому, что есть другая, это как одна сторона монеты, существует только потому, что есть другая. В этом смысле они стремятся к единству. И они едины. Посмотрим вокруг. Интуиция, противопоставленная рационалистическому мышлению, это женский инь и мужской ян. Сила солнца и мягкое течение воды, тепло юга и холод севера. Созидание и созерцание – все это есть и инь, и ян. Интересно. Баланс – состояние очень хрупкое. Невозможно однажды достичь баланса и жить с ним всю жизнь. Даже в течение дня нас будет маятником бросать из инь в ян и обратно, так как мы живем в очень активном мире с постоянно меняющимися энергиями. На работе нас будоражит Ян, и вы приходите вся заведенная, а дома включаете лекцию об иньской женственности и резко летите в инь. Бывает ведь и так? Что такое инь и ян в повседневной жизни? Это понимание того, что все переменчиво, все перетекает из одного в другое, и самое главное, все стремится к развитию. Именно в бесконечном круговороте иньской и янской природы происходит эволюция. Что значит «инь» и ян, говоря простыми словами? Это гармония. Современное человечество очень туманно представляет себе смысл супружеских отношений между мужчиной и женщиной и часто сводя их либо к непонятному и порой тягостному для обоих взаимодействию, либо просто к получению друг от друга определенного удовольствия. Все дело в том, что мужчина и женщина создают семью для космического совершенствования. Так говорят мудрецы. Это тема для размышлений. Стоит отметить еще один момент. Часто говорят, что противоположности притягиваются. Обычно это говорится в контексте взаимодействия между совершенно разными людьми. Но это не совсем так. Если люди слишком разные, у них разные цели в жизни, они по-разному смотрят на мир, то принципа иньян между ними, скорее всего, не будет. Важно понимать, что говоря о противоположностях, мы имеем в виду те разнонаправленные энергии, взаимодействие между которыми должно привести к созиданию. А если людям просто не по пути, то это немного из другой басни. Принцип инь-ян – это то, что нужно взять себе на вооружение, чтобы смотреть на мир через призму этой концепции. Сейчас очень модно делать тату со знаком инь-ян. Нередко люди гоняются за формой, пренебрегая сутью. Смысл не в том, чтобы нанести знак на тело, а в том, чтобы постичь его суть. Самое главное, чтобы эта суть не осталась мертвой философией, которая неприменима к жизни. Давайте рассмотрим способы гармонизации, когда есть переизбыток мужской энергии. Во-первых. Приучите себя к одной замечательной практике. Перед тем, как заняться мужскими и янскими делами, как то управление, командование, вождение машины, ремонт дома, активное творчество, проговорите себе «Сейчас я делаю это янское дело, и от этого я становлюсь сексуальнее, обаятельнее, женственнее». И можете начинать. Это будет в корне менять энергетику процесса, и на подсознательном уровне у вас будет от мужских дел расти женская энергетика. Попробуйте. Современный мир таков, что женщины иногда вынуждены заниматься мужскими делами, водить машину, руководить персоналом на работе, принимать решения, защищать себя и своих детей и другое. Мы не можем отказаться от этого, но у нас есть возможность использовать свое сознание для трансформации этих процессов в созидательные для нас. Важно помнить, что мы женщины, и одно это уже возвращает нас в гармонию. В гармонии есть ощущение радостного покоя, движение в своем ритме. Обратите внимание на свою жизнь. Когда у вас появляется переизбыток ян, мужской энергии, то появляется и ирония, и резкий сарказм, или еще похоже. А потом может появиться опустошение. Оно происходит от перекоса. Его можно почувствовать телом. Напряжение обычно скапливается в голове, шее, спине. И вы можете это ощутить. Не забывайте себя слушать и слышать. Когда же у нас все в порядке с инь, женской энергией, мы комфортно чувствуем низ своего тела. Это глубокое ощущение, оно дает релакс. Наполняйтесь инь, если много ян. Делайте практики заземления, расслабляйтесь, останавливайте спешку в своей жизни, чтобы наполниться отдыхом. Но если перебор инской, женской энергии – это вялость, нет никаких желаний, мотиваций к жизни, безразличия, значит, пришло время гармонизировать свой ян, мужскую энергию, и дать ей выход. Что делать? Активные прогулки, можно спорт, плавание, танцы, хатха-йога – без фанатизма. Надо запустить энергию Марса в гороскопе. Это поднимет ваш тонус. Позвольте себе исполнить свои желания. Перестаньте потакать другим. Привносите в жизнь перемены. Это всегда энергия Ян. Конечно, с разумом. Исследуйте новые пути, займитесь своей внешностью, начните принимать самостоятельные решения и получать некое удовлетворение от ошибок. Любопытно. Ради интереса научитесь говорить «нет» тем, кто вами пользуется. Очень важно стремиться к равновесию, так как внутренний баланс притягивает в нашу жизнь соответствующих людей. Естественно, все мы разные и у каждого баланс будет своим, уникальным. У кого-то чуть больше «инь», а у другого больше «ян». Обратите внимание, известная истина. Если у вас на 99% инь, то в вашу жизнь придет мужчина чисто янский, у которого не будет ни сострадания, ни нежности, ни понимания, ни чувствования. Скорее всего, будет грубое поведение внешнее и при внутренней незрелости. Или наоборот, если вы слишком активная и динамичная, то притянете мужчину с большим количеством инь женского начала, домашнего, пушистого, от которого вообще не будет ощущения мужчины. Вот так работает внутренняя энергия инь и я. Сохраняйте равновесие, ищите свой баланс, когда вы будете чувствовать легкую радость, что вы в нужном месте и нужном ритме. Соедините внешнее с внутренним. До новых встреч!